Смотрите, я вам показываю ноябрь. Какой, в каком состоянии сейчас находится у меня Алиса Сноу Принцесс. Вегетативный, о котором много говорят. Это удивительная красоты Цветок удивительный прям. Вот. На сегодняшний день очень востребованный у цветоводов. Много хотят людей посадить их. Очень много желающих. Я Сделала черенкование в сентябре. Конец сентября это был. Вот сейчас смотрите, какая шикарная получается у меня рассада сидит. Просто очень хорошая. Но она вытянулась. На сегодняшний день нужно ее отчеренковать. Почему я так мало ее посадила в сентябре? Потому что вы посмотрите, сколько рассадного материала. Вот с одного кустика вы столько можете взять рассады, вы столько можете очеренковать. Посмотрите, какие они шикарные. А когда я брала их в сентябре, это были маленькие-маленькие, совсем там, такие росточки. Кто-то, вот у меня, например, знакомая, которую я давала, это Талисус Нов Принцесс, она их сделала 20 штук. Вот представляете, что такое 20 штук? Это очень много. Вот сейчас я, например, возьму один. Вот я уже их отделила. Вот они у меня. Видите, какие большие? Отсюда могу парочку взять. Три. Все. Вот оставляю. Вот в таком вот в таком виде я оставлю. И пусть он растет дальше у меня. Алису Снова Принцесс очень любит полив. Ему это нравится. Вот посмотрите, какие... Замечательные просто здесь получились у меня кустики. Вот я их сейчас все убираю вот таким образом. Сейчас только еще ноябрь. Вы представляете, что еще до весны у вас вот оставлю так. Пусть будет так. И вот он у меня, этот рассадный материал. Видите, как его много. Вот это тут точно все уже убирать надо. Видите как? Все, я убираю. Поэтому сажать там в конце э -э осени по 20 штук, ну это очень много, вы понимаете, прям огромное количество. Я считаю, что этого делать не надо, потому что... Наступило вот сейчас время, когда можно отчеренковать и сделать очень-очень много рассадного материала, очень много с одного кустика. Поэтому у меня очень много желающих приобрести на сегодняшний день ализун с новым принцес. Я хочу сказать так. Что сейчас вам надо брать. Вот сейчас я черенкую, Может быть так, в середине декабря есть смысл взять уже готовый вариант. Вот в таком виде я оставлю. Тут еще много будет а, взять. И потом вы сами сделаете нужное количество еще и нужное количество вам рассадного материала. Посмотрите, сколько здесь у меня. Я вот подготовила 8, 8 стаканчиков. Вот уже у меня они готовы. Я сделала хорошую почву с вермикулита. Здесь у меня и посадочный грунт покупной из огорода. В общем, очень хороший грунт у меня здесь. И мое дело сейчас просто обмакнув в корневин рассадный материал вот этот который я сейчас подрезала я конечно его сейчас подготовлю вот таким образом листочки эти листочки не нужны здесь я их вот так уберу вот я сейчас таким образом подготовлю каждый каждый черенок конечно вот здесь видите какой уже длинненький вот. здесь можно даже вот и таким образом поступить вот, видите какой хороший черенок из такого маленького черенка если вы сейчас его еще посадите вот но ну, я сажаю в частности получится исключительный посадочный материал к весне а тут вы можете даже и потом она раскучеряется вот как я вам сейчас показываю пожалуйста Сейчас я черенки эти готовлю для посадки. У меня вот готовы стаканчики уже. Я их сажаю, обмакиваю в корневин. Вот так вот ложечку тоже поставлю. Закрою полиэтиленовой пленкой. Создам парниковый эффект. Вуаля! У вас будет много посадочного материала. Вы посмотрите как все несложно это делается вот у меня еще один стаканчик остался беру черенок корневин его я сделала здесь углубление уже посмотрите вот таким образом каждый черенок я определяю в стаканчик Опять же, я делаю это не очень много. Почему? Потому что вот здесь у меня 8, здесь у меня 5, 13. Мне этого самой лично предостаточно. Но друзьям, знакомым, родственникам, кому-то я уж всегда делюсь с ними. Выращивать этот алисум, ну, конечно, хлопотно вот так, с пересадкой, но это того стоит, потому как неописуемой красоты этот огромный цветок. Вот меня спрашивали, да, вот из такого черенка вырастает огромный куст, огромная шапка. И из такой вот совершенно маленького черенка вы будете любоваться красотой Алису Масноу Принцес практически все лето. А к осени он становится еще лучше, шикарнее. До октября месяца он вас будет радовать. Лето 2021 года, конечно, было очень экстремальным, жарким именно вот для этого цветка, для Алисума Snow Princess. Почему? Алисум особо вот такой засухи он не выносит. Это цветок, который очень любит влагу. И этим летом, вот он какой-то период времени стал у меня... Цветочки стали пропадать, как-то чахнет. И только, ну, на определенном этапе только обнаружила, что там какая-то мошка. Я не знаю, как она называется. Тля, мошка, там еще что-то. Реанимировала я этот цветок, если у вас такой случай будет. Брала лекарства. 25 рублей стоимость всего в хозяйственном магазине. Побрызгала. Два раза брызгала и все цветочек кожила. Но появилась там действительно какая-то, ну, тля, наверное, от жары. И потом он так воспрянул, так меня отблагодарил. И три огромных куста у меня цвели до самого октября. Радовали. Все, ничего уже нет на участке. А вот эти цветы, они все были стояли белоснежными кустами красивыми, очень шикарный, шикарный цветок, сажайте, радуйте, радуйте себя вот такими вот э, мелочами в жизни, потому что вся жизнь состоит из мелочей, любуйтесь цветами по утрам, вечерам, а какой удивительный запах у этого цветочка. О, вы что, это просто ароматное облако. Многие путают вегетативный алисум с обычным алисумом, который продается по пакетикам буквально 10-15 рублей. Он стоит, но это не тот алисум, потому что он размножается семенами, а этот алисум, он размножается строго только вот такими черенками вот этими черенками. Я вам сказала, это уже даже у меня это большие, вот сейчас получились. А когда их берешь из куста по осени, там вообще маленькие, посмотрите видео, вы увидите, что там вообще маленькие маленькие кустики, которыми я их размножала. Пожалуйста, сашайте этой удивительной красоты цветок. Вы будете обрадованы замечательным ароматом и красотой. Мир вашему дому!